Какой думаете, сколько мне лет? Лет? Да. Ну, лет 30. 32. 38. А вам сколько лет? А сколько дадите? Ну раза два.